По данным ЦИО, тревожность у жителей России с января текущего года возросла до 56%. Но как это отразилось на жизни простых людей? Меня зовут Лариса Зайцева, и это программа «С разных сторон». Сегодня у меня в гостях те, кто не по наслышке знает, что такое тревожность, и они готовы поделиться своим мнением. Ну, тревожность для меня – это такое состояние, когда человеку, плохо, он ожидает какой-то неудачи, вот, пытается как-то избежать этой неудачи, и все по понак... ну, и эта тревога возрастает. Тревожность, скорее всего, <laughs> мое довольно-таки частое состояние, потому что я на самом деле загоняюсь по многим вещам, по которым можно, в принципе, не загоняться. Последний раз я испытывал тревогу, когда мы записывали шоу ну, специально для канала «Универ ТВ» на медиапроектировании. Вот. И это шоу было про ЛГБТ-сообщество. Я должен был быть выдущим, и я даже выпил успокоительное, чтобы избавиться от тревоги, и провел, ну, вроде бы, на мой взгляд, нормально. Сегодня утром. А когда отправляла договор на практику и боялась, что он будет неправильно заполненный, он уже с печатями и подписью от университета. И как бы если бы он был неправильный, то я не знаю, что бы было. Тревога влияет на мою жизнь, да, действительно. Не в положительном, естественно, тоне. Но я считаю, что это... Очень такое неприятное состояние, потому что когда человек испытывает тревогу, он не может э, нормально спать. У него может быть э, проблема с употреблением еды или наоборот он может переедать. То есть вот это неприятное состояние совершенно. Да, влияет и, наверное, негативно, потому что хотелось бы от этого избавиться, но не получается. Вот даже сегодня я понимаю, что я загонялась, в принципе, по пустякам, но... Но это очень сильно мешает но ну, для меня это в основном стресс вот то есть когда я испытываю стресс у меня начинается тревога ощущение что вот сейчас наступит что-то такое вот и это чувство начинает нарастать да все что угодно ну, я действительно просто часто загоняюсь по тем вещам, по которым мне надо загоняться. То есть, ну вот я сегодня подруге тоже рассказывала историю с этой же практикой, что вчера мне... Я написала просто не тому человеку, и сегодня я перечитала ее сообщение, и как бы я поняла, что в принципе оно было в нормальном тоне написано. Как бы ко мне не было никаких претензий, но вчера мне показалось, что как будто бы я как-то не так задела... Как-то не так написала человеку, и мне он как-то тоже не так ответил. И я вчера думала об этом весь день. Вот. И, в принципе, меня это напрягало. Страх? Ну, мне просто некомфортно. Вот действительно. В плане того, что ты постоянно думаешь об этом, хотя ты мог думать о каких-то других вещах абсолютно. И... Ну вот, да, наверное, с некомфортностью. Ну, э, во-первых, я не люблю показывать тревогу людям. То есть я надеваю своеобразную маску весельчака, вот, начинаю смеяться. Э, люди, людям кажется, что я ничего не испытываю, но на самом деле, вот, э, я на самом деле, может быть, вообще в стрессе сейчас нахожусь. Э, но ну, отшучиваюсь, чтобы меня не заметили. Вот так мне легче справляться с тревогой но ну, чаще всего помогает, в принципе, выговориться какому-то другому человеку, причем тому, от которого ты знаешь, что услышишь то, что тебе надо, скорее всего. Вот. Ну, чаще всего это бывает, я высказываюсь подруге, которая мне говорит, господи, ты опять загоняешься по каким-то пустякам. Я такая, ну да. Вот. Ну, либо как бы переспать с этой мыслью, потому что, ну, вот так же про это же сообщение. Я сегодня проснулась, и я как бы понимаю, что, в принципе, там не было ничего такого, о чем я могла думать целый день. И мне могло это, в принципе, не мешать.